Всем привет, с вами Лев, это вторая серия Незыских похождений в Майнкрафте. В принципе, давайте начинать. Э -э у нас как бы теперь появилась света пыль, да, я ее добыл только что, и давайте сразу же мы запитаем наш якорь возрождения, потому что без него все будет очень плохо. Да, вот, отлично, я его запитал полностью наконец-то и получаю даже достижение. Нифига себе, это неплохо. Это неплохо. Так, хорошо. Uh, у меня есть план на эту сею даже uh, Мы, короче, будем строить какую-то базу Я не знаю, ну, чтобы как-то можно было здесь жить И не бояться, то, что меня кто-нибудь убьет. Так, с чего же начать, я не знаю Давайте я, наверное, пока что буду эти лозы убирать Лианы эти красные, так сказать Или кровавые лианы, вот как их называть, я не знаю Так, эти деви, естественно, мы скубим, наверное Может быть, прямо сейчас, не знаю надо золото добывать, потому что я сейчас думаю, то, что нужна еще золотая броня. Все-таки защита хорошая достаточно. То есть э, половина защиты даже чуть больше. Знаете, что я еще вспомнил? Э, тут же в новых версиях теперь работают нормально мотыги. То есть я могу еще вот эти красные блоки использовать. Этот э, красный нарост, или как-то он так называется. Я не помню, честное слово. Но он добывает блок нозирского нароста. Окей. Мотыга быстрее добывает То есть, смотрите, вот так вот И вот так вот То есть, видите, быстрее добывает Наконец-то мотыги что-то делают Да Они быстрее ломают некоторые блоки Листья всякие и так далее Сено и многое другое Я сейчас ä, буду Что-то строить, пытаться Ну ты Но он меня боится Это уже хорошо Так Давайте я не знаю, здесь у нас будет проход или выход, не знаю. То есть просто какая-то стенка. Вот как-то так. Не очень, конечно, соглашусь, но все-таки какая-то база, чтобы на нас не нападали кабаны и так далее. Так. А! Нихера себе, я испугался сейчас. Тихо. Нет! Нет, нет, нет, нет, нет! Нет! нет. Ой-ой-ой-ой-ой, что то он прям напал на базу мою. Жесть. Остань. Охренеть. У меня все нормально здесь, ничего не взорвалось. Я пока что просто какую-то стенку строю, вот и вся база, в принципе. Но, естественно, база должна быть крутой какая-то, то есть она не должна быть просто вот стенки вот такие вот и все. Поэтому надо как-то думать. Давайте все-таки азота Не понял У меня шлем был Э! Слышь ты Да ты собака Он шлем украл мой Он надел его твай Пошел нахер Он меня убил непонятно зачем У меня же шлем был на голове Ты че твай он же меня просто так убил, ты чё? А так, а так разве есть? Так, так можно? Так можно? Типа, если у меня будет вся кеоперовка, то меня вообще никто не тронет. Типа, шлем это еще не все. Надо все-таки добывать эти суксы. Ладно. Давайте золото добывать все-таки. Золото это всегда хорошо и всегда нужно. Особенно, когда мы еще в обычный миг Когда-нибудь, может быть, попадем А может быть и нет Может быть, я вообще это прохождение заброшу Но мне, в принципе, нравится Я не знаю, как вам Но я думаю, то, что вам тоже достаточно сильно нравится Первая сея в принципе, многим понравилась Поэтому почему бы и не продолжать Да и собираться, в принципе, продолжать Поэтому, если что То, думаю, сей 10 я засниму точно Как минимум Я пройду Ладно <смех> Но это было весело У меня уже заканчивается кирка деревянная, Но золотую кирку я хочу только для добычи Золота использовать Так, есть, хотя бы вылезу Она быстро добывает Это плюс Но я хочу добывать именно Правильные блоки Потому что все-таки прочность маленькая Так, вот так я могу сделать Почность маленькая, но у нас уже. Вот это уже неплохо! Я думал, то, что у меня всего лишь сок тии оказалось так и сок ти. Даже лучше, чем думал. Чернит! Четко! У меня четкий биом! У меня вулканический биом! Кстати, он называется как-то дельты какие-то, эти самые, как он называется? Базальтовые дельты, по-моему, он называется этот биом. Офигенно, чернит нашел Это булыжник Если по-русски говорить Четко, сразу каменные инструменты Во второй сей Это лучше просто, я не знаю Базу может быть, кстати, уже в следующей сей буду В следующей сей, наверное, базу Уже буду строить Или в следующей, или за кадром Хорошо, у нас есть 4 чер... Ой, 4, 9 чернита Делаем, естественно, кирку Зато у них большая прочность У килок этих это очень хорошо Я не знаю Я, наверное, нагрудник скрафчу Потому что могу Потому что могу Вот, видите, как клево Я уже наполовину золотой Это идеально Это идеально Хорошо, ладно, давайте что-нибудь копать У нас теперь каменная кирка, это вообще круто Это просто крутяк Ляны эти, блин Кровавые или как я их теперь называть буду, не знаю Наверное так и буду Все-таки Что-то они реагируют, мне как-то это не нравится Когда я ломаю золото Слышите звук? А -а -а! Твою мать Блин, что я так паникую, я не понимаю Зачем я так, Зачем я так ору? Я все время про это забываю Я только сейчас, кстати, вспомнил о том то, Что реально они ягируют, Когда ты золото ломаешь Плюс еще обзоры посмотрел Поэтому теперь я больше, ну как-то побольше все знаю. Это, естественно, хорошо. Где-то здесь гаст. Непонятно, правда, где. Ну, где-то он есть. Да. Это что такое? Пиглин. Ну ладно. Кстати, минус одна жизнь. Ну запитывать я не вижу пока что смысла Плюс еще золото, кстати Мы уже можем, я так понимаю, сразу штаны скрафтить Отлично Так Складываем Все ненужное Давайте сходим туда, где чернит опять Я хочу в этом биоме немножечко погулять А то мы что-то всю первую сею Где-то и в обычном биоме Вот в этом адском И в этом багровом лесу Были и все кстати, интересно, а где искаженный лес? Вот искаженный лес я тоже найти хочу. Без него вообще как-то не очень будет. Золота много не бывает. Как и с железом, так как и с алмазами и так далее. То есть много не бывает. Поэтому. Поэтому, в принципе, давайте добудем. Это будет глупо звучать, но я забыл, где этот биом. А, я просто гениальный человек. Куда вы появились! Ты че? Влади его! А -а -а, что произошло сейчас? Это немножечко странно получилось. Ладно. Я ничего не понял, но ладно, я сделаю вид, что я что-то понял. На самом деле, нифига. А что они заспавнились я вообще не понимаю. Они же я только выскажены внизу, должны спавниться. Я даже в шоке, то, что их в таких количествах. Ладно, один-то. Ну их четыре заспавнилась Где мои вещи-то? Я слепой нифига не вижу, да? На самом деле, я правда, нифига Ты издеваешься. Ну я ж случайно. Давай договоримся, я случайно это сделал. Я даже не вижу его. Давайте я сделаю вид, что я это самое, я, типа нормально все. Давай сделаем реально то, что все хорошо. Ну вроде он, кстати, ушел. Но он может и напасть. Так. Блин, ну капец. Я на самом деле здесь из-за солнца ничего не вижу, поэтому я сегодня туплю сильно достаточно. Кстати, эти доски в лаве не горят. Я думаю, это и так понятно. Но все-таки... Они же не прям в лаве стоят, поэтому... А, вот здесь этот биом, хорошо. Я что-то реально забыл, где он находится. Вот здесь я скопал все дело, по-моему, да? О. Хорошо, в новый биом перешли. Тут другие звуки. Мне они, кстати, более нравятся сильно. Ну, хотя, кому как. В принципе, булыжник, видите... Мне кажется, он чуть быстрее даже добывается, чем в обычном мие. Хотя могу ошибаться, я что-то я мог забыть. Хотя мне как, жел как железный кехак какая-то, мне кажется. Жесткие звуки, конечно. Такие прям. Здесь страшно, на самом деле, в этом биомета. И красиво. Так. Блин, еще вот эти можно блоки забрать. Я не знаю, зачем я сюда решил опять пойти. На самом деле нам чернит нужен. Ну и посмотреть, что здесь да как можно. Ой, а что так физит то Есть еще какой-нибудь мухомор. Мне нужна еда. О! Ты ищит. Так. Жесть. У меня не видит, да? Вроде не видит. Так, вот у нас еще чернит. Осторожно. Умирать не хочется, особенно здесь. Ну сейчас, кстати, я нормально вижу все более-менее. Блин, я сейчас реально умру. У меня видит. Это еще хуже. Я хочу где-то вот здесь выбраться сверху. Я же и сверху где-то... Да, и здесь я был. Блин, здесь все так светло, приятно. Я бы здесь жил, если честно. О, мухоморы! бы наконец-то! Могу поесть. Есть! Отлично! Потому что без еды тут реально долго не переживешь. Не поживешь, не переживешь, поэтому. Так, ну я думаю, отсюда уже надо уходить. Красивый биом. Мне вообще здесь все биомы нравятся, если честно. Я, кстати, хочу поторговаться с этими свинозомби. Точнее, пфу ты, свинозомби. Свинозомби вот они. С этими самыми пиглинами. Вот. Так. Я сегодня особо даже видео не собирался делать. Просто сейчас время появилось, я решил заснять, поэтому я... Как-то особо... Блин, я чуть в лаву не упал опять Я сейчас, я сейчас когда упал Я прям подумал то, что все. До свидания Блин, газ-то слышу, он очень близко Явно Так Осторожно, осторожно И быстро, я осторожно, давайте бежим Бежим домой Благо он близко Достаточно Поэтому проблем особо не будет Так, вот здесь все, добро пожаловать назад домой Пиглины нормальные, пиглены нормальные О, маленький А чё их так много здесь? Хорошо, давайте все вещи сюда скинем Я хочу поторговаться Они должны всякие крутые плюхи давать Может быть гнилую плоть Может быть там, не знаю, песок, душ Может быть еще что нибудь Пацаны, гули-гули-гули Или как вас там, или выкинуть золото надо Давай, держи Я кликнул по нему, если что Давай обсидиан блин а получается можно портал было снести а то это нечестно я подумаю над этим мишеням может быть я его снесу так давай еще да куда ты убежал я могу вы видите вот так вот скинуть и он прибежит он мне дал 6 эндер -жемчуга. это просто охренеть можно если честно Давай держи. Еще. Можно и сразу тому дать. Опа, плачущий обсидиан. Вот это мне нравится. И незаквас. Спасибо. Но эндоржемчики это хорошая тема. Это, кстати, можно в край отправиться в будущем. Ну прикольно. Прикольно, можно будет пробовать. Но наверное особо сейчас я этим заниматься не буду Надо другим заняться А где у меня штан... Да ты задрал Второй раз за видео Да ты твай Падла На тебе по голове о, о, Ты чё? Бунт, бунт Бунт Тихо, тихо, опасно, опасно Нападают воды! Опасно! О, то, то, то, есть. Фух, блин, капец. Я только про штаны вспомнил, меня вальнули. О, еда. Они еще убили этого самого кабана. Жесть. Как он называется-то? Свинопотам, по-моему, он называется. Хотя могу ошибаться. Короче, я еще штаны скрафтил. Ну, жесть, конечно, это. Причем полная. Вот, давайте сделаем багровые двери. Ну, это как обычные доски, если что. То есть мы можем всякие двери крафтить, вот такие вот красивые. И многое-многое другое. Еще вот здесь надо выход сделать. Вот. Ну, вот как-то так. Конечно, такое себе. Ну ладно, у нас теперь появятся и печки, и всякие каменные инструменты, и все на свете. Это просто идеально. Я считаю это идеально Вот, есть у нас каменный меч Есть у нас топоик Я там сейчас сделаю кирку, наверное, за кадром Может быть и нет Вот, у нас есть печь Хорошо Можно, кстати, какую-нибудь костер сделать Тоже такая идея появилась Давайте добудем Деева Нам еще уголь нужен Поэтому, а мы можем, кстати, вот так вот. Смотрите, мы сейчас бьем эти доски. Можно ли с помощью них что-нибудь вот так вот жай? Нельзя. Они не используются как топливо. И палка как топливо не используется. Чего? А, это эти не, не переплавляют. Мне это нифига не нравится Жесть Все, они не, используют, не используются как топливо Жесть Я не знаю, зачем я это делаю Но может быть Что-нибудь ценное дадут О, что-то дали Песок, душ, 16 штук Это очень неплохо Я могу сейчас сделать сильнее предметы Играю 14 штук Гравик, кстати, обязательно нам нужен, потому что мы можем сбежать в обычный мир. У нас тебе и кремень получился. Появился. Черницы всякие есть. Короче, все хорошо. Все хорошо. Это такая сея, больше такая будет. Э, ну, не знаю, такая себе сея, наверное, но все-таки. То есть, почему такая себе? Потому что я что-то сегодня как-то запинаюсь, как-то так. То есть особо вообще не готовился записывать это видео. Я вообще взял такой чисто Включил и начал как-то записывать Поэтому Как-то так Получается Сильно зомби здесь гуляет Ладно, в принципе в следующей серии Продолжим, будем, я не знаю, еще чем делать Базу может быть я не всей какую-то построю Я реально здесь пол поменяю Может быть реально какую-нибудь крышу сделаю над головой Но пока что Пока что как-то так можно еще запитать эту штуку. Жизни всегда понадобится. Квато не надо забывать. Всем пока. В принципе, пока-пока. И удачи. Пока-пока.